Привет! Меня зовут Михаил Скрозников, Я из Москвы. IT-предприниматель. Наверное, уже it инвестор, даже можно сказать. В общем, хотелось бы оставить отзыв о съезде. Наверное, если бы я сейчас смотрел этот отзыв, я бы хотел прежде всего узнать, полезно это или не полезно. Да, это очень полезно. Если действительно хочешь научиться разбираться в мире денег, то есть получить этот навык, который пригодится на самом деле в любом не только, не только в сфере инвестиций, но и в любом другом бизнесе. И даже, наверное, в каких-то житейских делах, например, позаботиться о том, чтобы дети у тебя были при деньгах и, и подобные вещи. Да, если эти вопросы тебя беспокоят, то ну, я бы очень рекомендовал прийти а, и также вступать в закрытый клуб инвесторов, где я получил огромное количество информации, которая мою голову просто перенаправила в другое русло, вообще все оказалось не так, как я себе представлял, абсолютно не так кардинально. И что немаловажно, все это а, не какие-то там гадания там, на кофейной куще или что-то, это очень конкретные вещи, почему, как, по какой причине, и ты действительно учишься сам понимать и ориентироваться в мире экономик, э, в мире больших денег и так далее. В общем, я всем рекомендую. Удачи!